Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН И ребят, сегодня при входе в игру Мне вылетело сообщение, которое я воспринимаю Как возможность забрать халяву Ну а именно БЛТЗ-9000 Вместе с ним типа серебрушку, 14 дней према И по 20 бустеров каждого вида В частности на серебряндию Свободку, опыт экипажа Ну и опыт танков Короче говоря, ребят, э, вот сколько я не жал На вот эту вот кнопочку Перейти, у меня она не сработала Я не знаю почему, возможно у меня был какой-то глюк и да ребят данное видео я выкладываю исключительно для тех кто посмотрит этот видос раньше чем зайдет к себе в игру и возможно это позволит им не пропустить свою халяву как я уже сказал я воспринимаю данное предложение именно как возможность получить абсолютно бесплатно либо там за что нибудь возможно там за не знаю real money конечно но все таки больше похоже на халяву потому что ценника нет поэтому ребятки заходите в игру пытайтесь получить обязательно Обязательно напишите в комментариях, получилось ли у вас. Я по своему вопросу уже написал в техподдержку, жду сейчас ответа. Как только мне что-то ответят, я обязательно дам знать. Ну а вам, ребят, очень сильно... Рекомендую попробовать зайти в игру, если еще не заходили. И очень-очень надеюсь, что у вас получится перейти и, соответственно, разобраться в данном вопросе. Возможно, даже получить халяву. На данный момент, ребята, у меня все. Всех благ, всего хорошего. И, ребятушки мои золотые, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте палец на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. И дайте, пожалуйста, знать в комментариях, получилось ли у вас забрать. БЛТЗ 9000, вот в этом наборчике, который вы сейчас видели у себя на экранах. Буду вам безумно благодарен, потому что я на данный момент ответа на вопрос, что это было, не нашел. Ну что ж, друзья, мира вам и спокойствия. Пока-пока.